Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Макс Эффект. Вы смотрите 43 серию династии Капони. Итак, в конце прошлой серии я говорил, что я буду воевать с Хорватией за вот эти вот провинции, но мне в комментариях подсказали, что можно пока что не тратить деньги, армию и другие драгоценные ресурсы на то, чтобы просто воевать. Можно немножечко подождать, подкопить, а понабрать провинций. А точнее, больше их сфабриковать, чтобы можно было сразу же одновременно использовать такую, такую возможность, которая называется настаивать на своих претензиях. Благодаря этой претензии мы с вами можем просто взять и а, потребовать все провинции, на которые мы претендуем. Кстати говоря, а можем ли мы попро попросить претензию у Папы Римского? Нет. А вообще, можем ли мы какую-нибудь претензию попросить у Папы Римского? Смотрите-ка на Польшу, на Латаринское восстание, как-то нам много что можем попросить провинцию, но пока что, насколько я вижу, ничто из этого мы отвоевать не можем. Я бы хотел объявить войну королю Померании, потому что он забрал у нас нашу книгу, которую написал Асторры. У нас тут слишком уж разъелись Византии и Священная Римская империя, слишком уж сильно, слишком уж сильно, слишком уж обнаглели они. Ваша милость. Я приглашаю вас на официальную церемонию моей коронации. Приглашаешь? Um. Ну конечно, я ни за что не пропущу такое событие. Так, мы получим черту путешествует и нам нужно, нужен будет регент. Давайте-ка узнаем, кто у нас сейчас регент. Доната, Хорошо, пускай он будет. Правильно. Я в первый раз вижу, чтобы моего персонажа приглашали на коронацию. Коронация. Король Альбрехт преклонил колено перед папой в окружении выборщиков и вассалов. Выборщиков? У них тут что, выборная монархия, что ли? Да. Феодальные выборы. Безмолвно наблюдавших за происходящим. Папа благословил его, а зачем опустил королевскую корону на его голову и возгласил, что он теперь милостью Бога король сардино корсиканского государства. Да здравствует, король! Долгочестие и престиж! Это у нас увеличится? Да ладно, замечательно, круто. Когда церемония наконец завершилась, король Альбрехт попрощался со мной и отпустил меня до своего двора, равно как и прочих своих гостей. И у нас здесь с вами что? Хронислав потерпел поражение в войне с отлученным от церкви правителем, и теперь его дочка, королева Петра, стала его наследницей. Но он все еще наследник. Очень странно. И где этот сам Хронислав? Он находится сейчас в жупане Крежевцы. Ясно, ясно. Кстати, мы можем пригласить его ко двору? Нет, не можем. Не можем. Ну и ладно. Не хочешь, не надо. Ой, еще одна война. Ну ладно, что уж, потел. Принимаю. Война с кем? Датское восстание. Я думаю, ты там сам справишься, не правда ли? Кнес могила Патрайк, жена на правителя известного как король Альфонса, Леон, пробыла несколько дней в столице. И предлагает приглаш... нам с королем Альфонса эм, заключить пакты ненападений. Хорошо. Хорошо, я согласен. Да, он согласился. Замечательно. Теперь, в случае чего, мы можем пригласить его э, к нам в войну. И он нам поможет. Правда, он, правда он далеко находится. Вот где Леон. Вот где ли он? Стойте говоря, неплохо так ли он? Разъелся. Я все еще думаю о том, как короновался король Альбрехт. Мне только предстоит пройти через подобную церемонию, но Альбрехт устроил своим гостям зрелище, которое они запомнят на долгие годы. И уже хвастается сардино-корсиканской короны перед соседями. Мы получаем черту завистливый. Ну, интрига плюс два дипломатия минус 1. Пускай, почему бы нет? Интрига еще больше стала, но это замечательно Кстати, давайте против Священной Римской Империи Вступим в Альянс А мы уже мы уже. Так, по Десту Берта обращается к вам с предложением Купить у вас небольшой участок венецианской земли Это трудное решение, поскольку цена Которую он предлагает заплатить довольно высока Земля продана с горожанину Налог замка Да, пускай, пускай, мне нужны деньги И все эти деньги Мы добавляем В избирательный фонд все равно еще недостаточно. Сколько же у него тут престижа? Надо было его убить. Так, еще управление плюс 2. Надеюсь, пока он там фабрикует претензии, его кто-нибудь убьет. Что? Что это такое здесь? Абл-авантюрист, ты это заканчивай, слушай, дружище. Что-то ты мне не нравишься. Так, сейчас нужно быстренько поднять войска. 1500. Ну, 1500 человек-то точно с тобой справится все тут 1500 человек лучших полководцев поставим да да бей его бей, его, бей. Аба авантюрист мы его выгнали замечательно О, кстати а усилия и принц гугоды бургонь женились да и у нас а, теперь с ним пакта не нападение замечательно короче мы можем попросить претензию папы римского но дело в том что ним не, с ним нельзя налаживать отношения вот через, через вот эту вот штуку Но при этом можно наладить отношения с его наследником Возможно, вот с кардиналом Нольфа И вот я нажал налаживать, налаживание отношений Когда он станет папа римским, он будет к нам отно хорошо относиться И это повысит наши шансы на то, что он даст нам претензию на какой-нибудь титул Вот и все Все гениальное просто Вот, наконец-то, наконец-то Донато Кампони стал нашим наследником Что там? Оборонительный союз против Кайзера Леопольда Прекратил свое существование Потому что он погиб при подозрительных обстоятельствах Когда же вы уже развалитесь? Создать оборонительный союз Хм Давайте Давайте создадим оборонительный союз против него Сандра Капони хочет убить Жанну Да ты чего? Ты да не надо Нет, отклонить. Кстати, было бы неплохо, например, убить Доминика Дандола Хотя, кто то тогда вместо него будет нашим канцелем, он такой классный, 21. Как бы, с одной стороны, было бы неплохо его убить, да? Потому что он слишком уж сильно претендует на титул Венеция. Но с другой стороны, он слишком полезен я знаю, он 21 дипломатии. Может быть, мы сможем найти кого-нибудь, кто получше его? М? Вот, Дохальт из Дювалина, 23 дипломатии. Пригласить к двору. Все, он прибыл к нам, ко двору. И давайте назначим его нашим канцлером вместо Доминика. Доминика, конечно, обидится, но я не думаю, что это большая потеря для всех нас. И отправим его фабриковать претензии на нижние края. Да. Что-то мы уже очень долго не можем сфабриковать претензии на эту провинцию. Так, и теперь можно было бы... Так, смотрите-ка, он болеет сифилисом. Надеюсь, он умрет от него. <свят> <свят> Молодой талантливый венецианский художник предлагает нарисовать портрет. Светлейший дождь Астора философ. Вау, это будет отличным украшением для моего замка. Давайте, давайте, конечно. Так, и у нас минус, <свят> минус деньги. Все, восстановили себе все деньги. О, мы можем погасить займ. У нас есть займ? Так, так, так. Давайте все-таки погасим займ. А то отношение духовников из-за этого хуже. Может быть, теперь может быть, теперь мы сможем попросить претензию? Нет, не можем попросить. И жаль, что из-за того, что мы торговая республика, мы не можем узурпировать королевство и империи. Интересно, почему он воюет с Францией, папа римский? А, потому что он вассал, вассал Священной Римской империи. Она объявила войну Франции. Ясно все. Ты слушай священная римская империя перестань как бы нам тебя развалить просто дело в том что у них э, княжеские выборы если мы попытаемся например убивать их правителей то просто им на смену будут приходить новые правители которые из других династий в этом нет смысла не знаете ли вы как можно как именно можно развалить священную римскую империю если вы мне подскажете то я буду вам благодарен когда я решил писать книгу я не думал, что это будет так сложно и утомительно. Когда песцы спросили меня о содержании следующей главы, мне нечего было им ответить. А, откуда же я могу знать? Нельзя же просто так взять и добавить главу. Мне нужно вдохновение. Должно же быть какое-то зелье на этот случай. Либо, а что если переночевать с солдатами? Мы можем стать раненым, но есть также шанс, что нет эффекта. Давайте попробуем переночевать с солдатами. Если мы станем раненым или изувеченным, то мы... Можем, Сможем быстро излечиться Потому что у нас гильем придворный лекарь Он супер, супер умный 29 образованность, посмотрите только на это Он нас вылечит, если что Так что давайте Да, он раненый теперь но и теперь раненый, но зато Это улучшило Качество нашей книги Надеюсь его вылечит Надеюсь это Не слишком сильно повлияет на его здоровье так, старая рана окончательно зажила Оставляя довольно гротесный шрам Так, мы лишаемся черты раненой от... Я же говорю, мы быстро Быстро вылечимся от этого Смотрите-ка, мы можем попросить претензию На жупанию усора У папы римского хм, Почему бы, собственно, и нет Еще на соли можем попросить Попросить претензию Да И папа должен согласиться Отлично, спасибо, спасибо А на соли? Можешь дать? Все, теперь уже не может Потому что у нас ухудшились соотношения с папой на, на 20 лет, вот это да Он все равно скоро умрет а, Папы, они такие... Они, они, быстро, они быстро меняются Смотрите, чтобы убить человека по имени Доминика Дандола Уже... уже О, сто, только что было почти 200% Сейчас 135% стало Не... Надо бы нам нанять кого-нибудь. Вот доната, например. Ну, блин, да, чтобы подкупить донаты, нужно 429 монет заплатить. Почему так много? Почему? Ну, давайте всех, кого можно, тех и наймем. Просто знаете, если Доминика Дандола вдруг умрет, то. Ну вы понимаете, мы сразу же избавимся от необходимости тратить такое большое количество денег на избирательный фонд. И можно их будет потратить на какие-нибудь другие цели. Например, на строительство новых домов. Кстати, у нас, кстати говоря, у нас уже наш дом расширился до дворца. Так, и мы можем поднять ранг в сообществе. Давайте так и сделаем. Так, силы заговора уже 169. Так, меня посвятили в новый ранг сообщества, отлично. Теперь я посвященный, я могу прорицать. И сварить зелье в демонии. Решив направить свои усилия на то, чтобы обрести богатство, вы стали намного меньше спать. Ведь сон совсем не прибыльное занятие. Получаем черту в стрессе. Ну, скоро мы избавимся от этого. Но только нужно... Нужно два ингредиента. Тайные знания. Ну хорошо, подождем, пока у нас будет такая возможность. Патриция и Доминика Морозини покинул этот мир. Он погиб у нас в темнице. Ех. Ну а кто теперь? В морозине и еще один доминика другой доминика у меня такой низкий низкий почет кстати говоря почему бы нам не назначить доната нашим а, нашим учеником в сообществе герметистов пускай обучается пускай обучается вот пускай он будет нашим учеником тем более это дает ему еще прирост престижа Ваша сообщница, Лодовика контарини собирает группу наемников, которые устроят засаду в лесу, через который поедет Патриция Доминика. Думаю, он не переживет этой встречи. Дороги нынче опасны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, хоть бы сработало, хоть бы сработало, хоть бы сработало. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Готово! Наемники устроили засаду Путь пути следования цели Патриция Доминика и расправились с ней. Есть. Заводчика отпустили, теперь он полностью уверен, что нападение совершили разбойники с большой дороги. Ох уж эти бандиты... И все, и Патриция Доминика умер При подозрительных обстоятельствах Ну-ка, и что у нас теперь там? Все, нам теперь, не, нам теперь не нужно Тратить так много денег Нам теперь не нужно тратить Но все равно дондола они Все равно доминируют Почему? Они же самый молодой дом Давай-ка я тоже тебя покушусь на твою жизнь Ну а что поделать? Ну ты что хотел? Так просто взять и стать светлейшим дожем? Нет. Тем более, посмотрите, у них тут осталось всего лишь два человека в династии. Берарда, 44-летний, и Доминика, которому 0 лет. Вот. И все. А, несовершеннолетний Доминика не сможет претендовать на, на титул светлейшего дожа. А Дандолу? Очень Вот этот Берардо нервный Скоро умрет Тоже, как и его брат Приятно слышать, что период Мира и умелого управления Хорошо отразились на развитии округа Венеции Жители довольны, а налоговые поступления Достигли рекордных значений Вперед к процветанию Замечательно, у нас есть 508 Свободных денег И мы можем их потратить Например, на улучшение нашего дворца Да Вот, потайные ходы это добавит нам а, доход от налогов и интригу плюс. ну, -ш, ну -ш, давайте попробуем. Давайте попробуем. По сначала, я хочу, сначала я хочу полностью улучшить наш, а, наш дворец. Потому что он дает очень большие бонусы. Тем более, это такое, такое владение, которое никто у нас никогда не отнимет. Оно всегда будет нашим. Знаете, что я хочу? Пусть это немножко не по-республикански, но я хочу продержать э, свою семью, семью Капони, на посту светлейших дожи все 10 поколений, которые я собираюсь играть, а возможно и да даже дольше. Так, давайте, кстати говоря, посмотрим на нашу семью. Как там у нее дела? Кстати говоря, наш, э, наш брат Никола Капони в Ордене Тамплиеров ушел вот на третье место. На третье место в очереди Печально, печально Вот, кстати говоря, Элган Капони Наш родственник Он кто у нас? Он наш внучательный племянник а, Внук нашего брата Какого именно брата? Брата а, Леонардо Можно было бы его Например, женить на ком-нибудь Естественно, это должна быть Девушка с очень хорошими навыками а еще лучше, гениальная. Ну вот, например, Лейли. Лейли, она смышленная, неряха и проницательная. У нее очень хорошие навыки, так что давайте за нее отдадим его. Все, замечательно. Так, едем дальше. Сим, наш старший сын, тоже нуждается в паре. Вот, есть Фредрика. Фредрика, она смышленная, бастар, но ничего страшного. Давайте на ней женим ее. Чего? Берарда Дандола... Нет, я не хочу поддерживать твой заговор. Ни в коем случае нет. Так, еще какой-то заговор. Опять ты хочешь ее убить? Нет, говорю же, не хочу я убивать Жоанну. О, смотрите-ка, здесь крыжевцы отделились. Можно было бы воспользоваться таким нестабильным а, временем в династии и объявить войну Хорватии. Есть у нас такая возможность. Вот, настаивать на, на своих претензиях. Правда, к ним может присоединиться королевство... К нам может присоединиться королевство Дани, а у них нет союзников. Ну все, настаиваем на своих претензиях. Сразу две провинции сможем получить. Давайте так и сделаем. Все. Тем более, смотрите, у них не нематериаленейный брак сейчас, и когда она умрет, то трону наследует Сузана Дукасин. То есть, совсем, совсем другая династия придет к власти их. Хорватии. Что ж. Это не может не радовать. Это даже нам на руку, можно сказать. Поднимаем армию. садим на корабли. Все на корабли. И в провинцию Велья. О, кстати, точно! Здесь же у Хорватии есть владение в велье Панство Франкопан. Отобьем его обязательно. Это повысит, это повысит, повысит наше что? наш военный счет. Хамкопони нуждается в выборе типа образования. Давай-ка. В управлении его воспитаем. Расчетливость. Вот. Отлично. И, кстати, можно уже найти для него подходящую пару. Я видел тут одну смышленую девочку. Вот. И Дельгарда. Есть всего один год, но она смышленное. И у них разница всего пять лет. Так что пускай, давайте. Ух ты! Я могу справедливо наказать! Патриция Берарда. Ммм, почему бы нет? Есть, все, он в нашей темнице Он в нашей темнице и больше не может претендовать на титул, не правда ли? Ну, все еще может, но Я думаю, постепенно его его здоровье, как и его почет, упадет Так что бросаем его в подземелье Пускай гниет там Теперь, когда он у нас в тюрьме У нас гораздо выше шанс на его убийство Почему вот эта вот провинция стала независимой? Очень странно из-за чего вдруг? Просто как бы у нас, есть на неё, у нас есть на неё претензия. Теперь мы воюем только за Усору. Ну ладно, в принципе. Одну провинцию, одной провинции больше, одной провинции меньше. Может быть к этому времени уже успеет на нижние края сформировать претензию. Так, все, дальше идем. На Загреб. И здесь начнется битва. Я, кстати, точно там самых лучших полководцев назначил. О, Ной здесь полководец Ну ладно, пускай сражается Пускай докажет свою доблесть Блин, я, мне прям нравится, что мы уже представляем какую-никакую силу мощь Помните, какие мы были слабые в самом начале партии? А сейчас довольно-таки сильны Так, и идем на Вараджин а, Новый торговый путь хотят проложить Ну конечно, попросим деньги а да, и он заплатил нам деньги. Спасибо. Донато, ваш сообщник докладывает, что нужный человек уже проник в тюрьму. Патриции Берарда и ваш человек попытаются сбежать. И с одним из них определенно что-то случится. Все, они скоро устроят побег ему из тюрьмы, в ходе которого он умрет. Тем более, после того, как мы полностью избавимся от этой семьи, то их, их фактории распределятся между остальными... А остальными семьями. И нам тоже перепадет. Успех Патриции. Верарда умер. Отлично. Отлично. При попытке из тюрьмы. При подозрительных обстоятельствах. И кто теперь? Э, теперь Доминика. Маленький ребеночек тоже. Давайте покусимся на жизнь его. 375% шанс на успеха. Знаете ли, я скоро-скоро со всеми вами расправлюсь. Дождь здесь только один. Это я. Больше никто не имеет права. Так, Байрас объявил войну Иерусалимско-Византийское за Галилею. Ого. Ничего себе там Байрас делает дела. Ты меня прям поражаешь, Байрас. Объявил войну за вот эту область. Крутой. Мой канцлер Дохальт любезно предлагает помочь мне с изучением иностранных языков. Что ж, отличная идея, давайте изучать. Так, что там? О, можно наконец-то добыть ингредиенты, написать трактат. Вот, ингредиенты мне как раз нужны. Давайте собирать травы, написать трактат. Попрошу помощи у коллег. Конечно. Ваш Патриций Гелазио сказал, что Патриций Доминика, вот этот вот маленький бедненький ребеночек, скоро погибнет. За определенную сумму служанка решит вашу маленькую проблему. Удушение подушкой? Как жестоко! О, все. Патриция и Доминика Дандола больше не с нами. И как следствие, некогда блистательный дом Дандола больше не участвует в политической жизни. Патриция и Доминика погиб от, от удушения подушкой. Горничную не поймали, поэтому не удастся найти каких-либо улик, указывающих на ваше участие. Этот мир слишком жесток для детей. И нам добавилась новая фактория. Можно сказать почти что бесплатно. И... Патрица Никола под своим началом выдвинул новый Великий Дом на передний план венецианской политики. Да будет долгим его правление. Да уж. Кто теперь претендует на наш титул? Тидальда Диани. Покушение на жизнь. Так, вот здесь нужно еще армию разбить. Я прям чувствую, как... Прям чувствую мощь, которую дарит мне Ной. Я прям чувствую эту мощь эту сильную сильную мощь, благодаря которой мы так легко расправляемся со всеми нашими врагами и так и так искусно повышаем наше благополучие благосостояние нашу власть. не вижу смысла пока что вот здесь вот осаждать можно было бы осадить вот саму усору, на которую мы претендуем. Доната мне очень помог Я... Два растительных ингредиента у нас есть Замечательно, замечательно Корень имбиря и цветок фиалки И мы теперь можем сварить зелье эвдемонии Чтобы избавиться от черты в стрессе Давайте сделаем это а, Надо совместить два ингредиента Так, ну-ка Черта в стрессе у нас пропадет Потому что ну, стресса у нас не должно быть все, отлично. Отлично. Мы больше не в стрессе. Так, похоже, вам не так просто сосредоточиться на учебе. Простые удовольствия, бытовые заботы, что угодно, лучше, чем эти скучные книги. Как только люди... Как только людям удается держать свое внимание на чем-то дневно напролет, когда вокруг столько интересного. А -а -а. Если я смогу запомнить пару фраз, то день прошел не зря. Мы опять можем получить черту в стрессе. Но нет, нет, нет. Давайте продолжать. Давайте продолжать. Надеюсь, я не стал в стрессе. Нет, я не получил ни черты в стрессе, ни черты усердной. Ничего не получил. Так, кто-то еще нуждается. Симка Капони. Образованность. Почему бы нет? Давайте в образованности его воспитаем. Тем более он впечатлительный. Пускай духовное образование получит. Мне кажется, просто у нас до сих пор пока что никто не получил духовного образования. Все у нас такие ученые, все философы, но при этом никто так и не получил а, ученого образования. Так. Я написал превосходный трактат о ферментации. Давайте опубликуем. Доната, мой племянник и коллега по ордену герметистов выспуступил с идеей ритуала. Опять, опять, опять призываем божественную сущность. Отлично. Хорошо. Пускай. Который раз... Байрас, ты что там? В смысле, завершилось. Как это так? Как? Он смог отобрать вот эту вот область? Вот это да. Как, как же он крут, как же он силен. 10 тысяч армии. Ну это прям вообще король, прям король крестоносец. Супер. Ой, можно я не буду, пожалуйста, брать вот эти вот... Э... Хм. Нет, я, я, я не хочу брать задания. Просто там слишком много минусов дается, слишком сложно все. Вот, вот это вот, например, можно. Давайте, дух, поведай мне о природе звезд. Нет, о силе солнца. Так, божественная сущность поделилась со мной знаниями в области алхимии. Ушло немало времени, чтобы оплечь их слова и систематизировать, но мне удалось. Не терпится применить их на практике. Отлично. Отлично. Управление плюс один. Здорово. Так, и достаточно коллег одобрили мой научный труд. Какой же я умный. Отлично. Просто супер. Одни успехи. Когда мы уже победим в этой войне? Ваша матушка покинула этот мир. Она умерла естественной смертью. Эх. Большой респект тебе, Жанна. Ты просто молодец. Ты очень крутая. Жалко, что она умерла, но... Такова жизнь. В последнее время у нас вообще не рождаются дети в династии. Очень странно. Я все жду, жду, жду этого момента, но никак нет. Никак не получается. Тогда же это начнется. Просто у меня... Я до сих пор не дал имя Вита. Так, чего вы здесь осаждаете? Ну-ка, ну-ка, Надо их отогнать отсюда. Кто это такие? Почему так получилось, что они восстали? О! Все знают, что несколько лет я посвятил работе над своей книгой. Сегодня, наконец, пришло время представить ее публике. Превосходно, сказал я и сам, бегло изучив страницы книги. Но и ада... Настоящий шедевр. Ной и Ада. <laughs> Это как, типа, как Илиада, <laughs> как Одиссея, да? <laughs> Не, ну круто, круто, круто звучит. <laughs> круто, очень круто звучит. Ной и Ада. Это довольно объемная поэма, написанная в, дак... в Дактилистике. В дактилическом гексометре, описывающее события древней войны, якобы имеющие место в Венецианских землях. Нетрудно заметить сходство и аналогии с известным и произведением известного автора. Ясно, ясностью, все. Так, во время вечернего заседания маршал Радольфа поведал вам об одном интересном слухе. Какой-то крестьянин рассказал ему об артефакте, спрятанном неподалеку. Подробностей мало. И утверждать наверняка, что это, а, что это правда пока рано. Но есть смысл расследовать это дело. Ну хорошо, маршал, займитесь поисками. Усорская битва. А, давайте, с кем нам предлагают сразиться? С ним. Бан Бартол. У нас 25, у него 28. Нет, давайте не будем с ним сражаться. О, мэр Бартол был захвачен... В плен на поле боя. Теперь он мой пленник. Замечательно, великолепно. Но это никак не увеличил наш военный счет. Зря мы сражались с ними, конечно. Кто там у нас умер? Маршал Радольфа сообщил мне, что поиски артефакта идут успешно. Молодец. Филиппо Морозини покинул этот мир. Угу. Гелазия с спьяну сболтнул в таверне. Ну, блин, заговор раскрыт. Ну ладно, что уж теперь. О. Кстати говоря, у нас теперь новый эм, преферат, новый наследник у Папы Римского, кардинал Ганс, и он наш друг. Почему, кстати говоря? Не знаю. Но ну, если он станет Папой Римским, то это даже хорошо для нас. Можно даже нам э, прекратить налаживание отношений с тем человеком, потому что это уже не имеет смысла. Хотя мы достаточно с ним уже подняли отношения. Все, 100%, отлично, отлично Предлагаем мир, выдвигаем требования И мы узурпировали великий город Усора Поэтому Хелена Свачич им больше не обладает Отлично, отлично, супер Теперь вот Усора принадлежит нам Только она осталась анклавом Это не очень приятно Так, ну теперь надо вернуть наши войска домой И в следующей серии мы можем объявить войну за Захумле только главное нужно сделать так, чтобы и мы нижние края тоже захватили, иначе игра подумает, что это анклав, не позволит нам унаследовать эту провинцию. Кстати, кому теперь принадлежит усор? Ну нам, правильно, правильно. Чья усора? Наша усора. Кстати, почему мы сейчас мы сейчас воюем с Банной Сапека Босния за отзыв земельного титула усора? Что? И чего? Почему мы с тобой-то воюем теперь? Очень странно. Ну ладно, я думаю, мы с этим с вами разберемся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии, всем пока.